суток. с вами Андрей Никифоров, я врач диетолог, и это рубрика «Диетолог в холодильнике». И был запрос по поводу сахарозаменителей, поэтому сегодня мы снимаем эту интересную тему про сахарозаменители. И знаете, здесь не все так однозначно, потому что с одной стороны сахарозаменители для меня это все-таки лекарство. И если у человека есть сахарный диабет, да, есть высокие сахара, то есть показания, чтобы сахарозаменители употреблять. С другой стороны, есть люди, которые хотят как бы выиграть в калориях, да, чтобы, мол, я буду использовать сахарозаменители как продукты с... Да, минимальная, либо да вообще без калорий. То есть я ем сладкое, а калорий нет, я такой вот молодец. Я помню вот на популярности дюкана все вот эти были десерты, да, без углеводов, э, там вот выпечка и прочее, прочее, прочее. Я считаю, что знаете вот в этом контексте, да, именно как использование сахарозаменителей, чтобы сократить калорийность, тактика, ну прямо скажем так, не очень, не очень, потому что мы да, выигрываем в контексте, что вот, например, на моем э, да, вот, сахарозаменителе написано, что одна таблетка – это э, заменитель 3 грамм сахара, да, 3,6 грамм сахара. Ну, 3,6 грамм сахара по большому счету там порядка а, 12-15 калорий, да? То есть, ну, не сказать, что это прям, ух, пускай даже две таблеточки на стакан, да, это будет там 24 калории. А, но что мы делаем с нашим телом? Когда у нас получается что-то вот во рту сладкое, да, мы съели, что-то вот сладенькое, в нашем теле начинает вырабатываться инсулин. Так устроен наш организм. И получается, что базовый уровень глюкозы, он начинает снижаться. Он начинает снижаться. При этом мы глюкозу не получили, да? то есть у нас глюкозы не было, а только сладость на языке. И вот эта глюкоза снижается, снижается, снижается, снижается, и у нас появляется чувство голода. Вот после таких вот десертов, да, на сахарозаменителях, да, или вот на самом деле, если ваш рацион не сбалансирован, да, вот вы просто попили кофе, то падает базовый уровень глюкозы. Что это появляется в нашем теле? Появляется чувство голода. Когда глюкоза падает, появляется чувство голода. Мы сильно хотим, начинаем есть. И вот здесь уже, да, вспоминая, мы выиграли 24 калории, а потом перейдили на там 300-500. Круто, на мой взгляд, не очень. Плюс постоянно вот это вот игрище, да, то есть с нашей поджелудкой, этот обман, он может приводить к тому, что появляется нарушение толерантности к глюкозе. Но я уж молчу про то, что некоторые виды а, сахарозаменителей при да, температуре ведут себя не очень хорошо с точки зрения нашего здоровья. Поэтому все-таки, если эндокринолог не назначал, лучше научиться употреблять десерты, да, вот посмотри на эти фотографии, эти девчонки снижали вес на вкусном сбалансированном рационе с нормальными десертами, да, с тем, что они любят, без сахарозаменителей, и они снизили вес, у вот тебя тоже так получится. Если хочешь вот, а, снижать вес без да, самообмана, без каких-то хитростей там, в плане а, питания, а на нормальной совершенно еде, там внизу есть ссылка, глянь, посмотри, а, кликни, изучи, а, познакомимся. Ну, а если тебе это видео было полезным, да, вот это вот мнение а, с стороны диетолога, который учит людей снижать вес, то ставь лайк, да, отметь как-то это, напиши комментарий, может быть, сделай репост этого видео. Но ну, обязательно подпишись на канал, чтобы получать еще больше полезных а, видео информации. Ну и, как всегда, жду от тебя идей для следующих видео. С тобой был Андрей Никифоров, врач-диетолог, диетолог в холодильнике. Пока.